Здесь есть кто-нибудь? <звук> Твою... Твою мать. <звук> вот чёрт. Привет, ты на канале Мистическая Корпорация. Меня зовут Тимофей Данишевский. Друзья, сегодня я вернулся в дом, в котором мы уже с вами бывали. Это проклятый дом, в котором какая-то демоническая сущность проявляла себя, роняла шкафы, издавала звуки. Сквозь зеркало раздавались ужасные звуки, как будто скрепся кто-то изнутри зеркала. Я решил сюда вернуться. И узнать, еще раз попробовать, испытать удачу. Может быть, нам удастся сегодня узнать, что же здесь происходило в действительности. Так, сейчас я вам покажу, что здесь появились некие изменения. А изменения в плане того, что после последнего моего визита здесь все изменилось. Сейчас вы увидите, почему. А, кстати, кто хочет посмотреть, что же за история действительно с этим домом, я оставлю ссылки в описании внизу, чтобы вы могли перейти и посмотреть изначальные ролики, как я здесь уже бывал, и сравнить то состояние дома, которое было до моего прихода и после моего прихода. Колоссальные изменения вы заметите их невооруженным глазом. Вот, собственно, это первая комната. Вот тот самый шкаф, который на меня упал. Ну, как на меня практически успел вот здесь вот ускользнуть. Камера тоже будет стоять в этой комнате. Вот то самое зеркало, друзья, у которого в прошлый раз я стоял. И каким-то случаем вот здесь я заметил шляпу. которую в тот раз, как мы думали, бросил домовой, но она осталась здесь, я не знаю кто. Крыша здесь стала протекать резко, сразу же изменился цвет стен, пол стал весь каким-то в какой-то плесени, после моего последнего визита. Все обои обрушились, то есть отклеились, потолок тоже весь скрючило он вот в таких как будто в ржавых э, тонах стал после последнего моего раза, когда я здесь был, этого не было. Вот. Собственно, в этой комнате то же самое с потолком, как будто здесь что-то внутри разрушал дом изнутри. Вот, собственно, сами можете наблюдать эти изменения. Так, сейчас я думаю включу рации здесь одну рацию оставлю здесь. здесь будет в рабочем состоянии включу эту камеру также вторая рация будет со мной. находиться включаю камеру номер два или ну, назовем ее камерой номер два камера ой рации работает у нас работает отлично Так, друзья, сейчас я планирую провести ритуал со свистком. Поставлю камеру здесь. Проведу ритуал со свистком. И собственно EGF я сегодня не взял, потому что в прошлом выпуске он часто подводил. Но все-таки связаться нам с сущностью удалось. Поэтому сегодня только с рациями попытаемся. Так, сейчас проведу ритуал со свистком. Собственно, провел ритуал со свистком. сейчас будем ждать что же произойдет здесь кто-нибудь есть в прошлый раз ты себя проявлял здесь ты здесь Какая-то тишина у нас Давайте попробуем по рации спросить Здесь кто-нибудь есть? Здесь есть кто-нибудь? Черт Кто ты? Кто это? как тебя зовут? давай я подойду к зеркалу и мы с тобой пообщаемся ответь мне ты еще здесь? Тишина все <звучит> еще надеюсь. кто ты? кто ты? Твою мать! Твою мать! А чёрт! Свою мать. Свою мать. Че это было вообще? что а -а -а. что ты такое? друзья похоже что это есть не нас есть самый настоящий демон похоже девушка которая повесила здесь абсолютно ни при чем я полагаю что то что здесь произошло в прошлом притянулся до какой-то более мощную и злую, злую энергию, сущность. Ты знал ту девушку, что здесь погибла и покончила с собой? Ты был причастен к тому что здесь произошло все вдумал что-то страшное происходит здесь друзья. В этой комнате? Ты рядом с зеркалом? Где я могу тебя найти? Ты привязан к этому дому? Шкаф тряс. в Америке. Зачем ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? Сейчас не могу ему дать столько страха, как в прошлый раз. Так. Хорошо. Сейчас мы узнаем, попытаемся узнать, что же это на самом деле. Я забыл с собой взять смесь специально чтобы отдымить комнату и понять демон это или нет У нас свет поток друзья Плюс холодно, плюс еще. Плюс еще он поджирает энергию. Тут свет отрубился. Ладно. Ты решил оставить меня без света? Кто ты? Спрашиваю еще раз. Кто ты? Как твое имя? Свет весь в ноль. Друзья, мне уже опасно здесь находиться. Весь свет потух. Он разрядил полностью у нас. И еще выходит на контакт. Он разрядил у нас все. Камера еще держится. У меня остался один фонарь, два прожектора сели в ноль, абсолютно в ноль, поэтому близ... я не брал никаких защит сегодня особенно, так как думал это не понадобится, и поэтому я думаю, я задерживаться здесь не буду, раз он уже что-то поджег, воспоминялся та шляпа, было много активности, я думаю, Твою... всякие шорхи еще здесь. Я думаю, ради своей безопасности я сейчас покину этот дом. Если он до следующего года простоит и ничего с ним не случится, а скорее всего не случится, потому а что кто знает, мы сюда еще вернемся. Но вернемся уже с, конкретным, с конкретными вещами, чтобы освободить этот дом. Так, сейчас я буду собираться. Все, друзья я собираюсь отсюда уходить так как эта сущность еще и выходит на связь по рации до сих пор Не, пока отсюда не ушел не буду ее выключать я думаю мы так выйдем аккуратно он только, что сегодня только не было вот, аккуратно выходим не уходи он не хочет чтобы мы уходили отсюда я ухожу из этого дома, я ухожу от тебя